Доброе время суток, дорогие друзья. А, многие мне вопросы задают, как ты нас быстро находишь по фамилии, по имени, отчеству, там, ну и бывает. И даже ну, телефон, проще сказать, или почту, или email, а, можно написать человеку, который вас вы не знаете, или вас знают, там, или в соцсети зайти, вам привет, им привет, и, там, ответы, и, там, те же самые, например, колестора, например, или, ну, все их называют хакеры там хакеры как как их быстро они нас находят значит хакеры какие хакеры сейчас в наше время тут хакер может любой стать в принципе это как бы открываем вам глаза если кто хочет быть невидимым неслышимым например да бывает что да вот кто-то в банке взял в банках есть любые фотографии вы всегда делать профасы профит, у вас фотографии есть вас найдут в любом месте в любом состоянии, где вы только свою фотографию выложите в любой соцсети, в любом а, вашем уголке нашего зеленого шарика просто, вас найдут наши технологии, которые есть так что не удивляйтесь, почему вам звонят и не говорите, что якобы в больнице пошел, там это все фамилия, меодчество, но в принципе на них, на каждого можно голосить и говорить, что э, вас узнали, вам звонят откуда-то чего-то, вы не забывайте когда вы заходите в соцсеть вы постоянно что-то туда пихаете свои фотографии ну, фамилию меняете нету смысла вам все равно найдут это не надо быть еще раз говорю э, всяким там хакерам найти человека это прям довольно легко и просто вот сейчас у меня фотографии да я ее реально не знаю как-то выкладывал просто э, для своего фотомонтажа в э, воды переделал там все остальное я беру просто соц сетей я вообще реально никого не знаю людей никаких нигде ничего они сами высвечиваются все что хочешь что не хочешь это просто реально делается. У нас, вот, например, Яндекс, он работает с Google Chrome, с Chrome работает движок один, база у них идет, совсем один и тот же база идет. Что Google, что Яндекс, что Chrome одно и то же. Все остается на одном движке. База данных у них одна и та же идет. О, берем, называем Яндекс. Тут ничего сложного нету берем картинки выбираем файл любой файл которым понравится любого своего родственника там я не знаю или потеряли и забыли где кого должны найти все здесь очень много совпадений где вы можете этого человека найти вот пожалуйста везде полностью данные Вот этот человек один и тот же Вконтакте Вот пожалуйста О Здесь заходим и смотрим И ищем кого нам надо В принципе как то так Еще раз говорю Не надо удивляться почему вас быстро Ищут а лучше всего, если не хотите, если взяли кредит, не хотите, чтобы вас кто-то где-то видел, стирайте полностью ваши данные из контактов, одноклассников. Ну, по крайней мере, вы не удалите, но данного, ваших данных вообще, по крайней мере, не будет. Это будет запрос делать только будет через госуслуги, например, там через... Ну, внутренние войска или это МВД, ну а там уже фотографии как бы неохотно дают. А здесь прям, пожалуйста, легко и непринужденно вас находят везде. Это я сделал пример. Так, как я нахожу любого человека с фотографией, без фотографии. И, например, там, другого человека. Вбиваете, например, ну... Коков, например, Виталий, Николаевич, ну так, например, я просто 1900, ну давайте, 45 год, ГР, все, поехали, я не знаю, просто, все, вот они ваши. Где я что могло найти? Картинки, посмотрели, увидели. Ну возьмем вот так вот, например, вот вам все, что вам надо. Вот так вот, дорогие друзья. Уважаемые гости да господа, леди и джентльмены. Подумайте, прежде чем что-то в свою сеть, в соцсети пихать и запихивать фотографии и фотографии. Не удивляйтесь, что потом сделали фотошоп. Как я делаю фотошопа постоянно. Ну, я делаю для людей, для друзей. Налево-направо не выкидываю. Все у меня хранятся постоянно. Ну, ладно, всем пока, до свидания. Вот вам я открыл а, некоторые прелести нашей жизни, нашей жизни прелести, откуда знают нас не хуже звезд. Мы сами, по идее, когда выкладываем, мы сами становимся звездами. Всем пока, до свидания, удачи. Не делайте ошибок еще раз. Пишите, что-нибудь еще придумаем. Расскажу, много секретов есть в нашей системе.